Опуская, сгибаем их в локтях, сжав down, пальцы right в кулак there. и опускаем вниз. Отлично. Снова вверх, сгибаем в локтях и опускаем вниз. Прекрасное упражнение для разминки. Поехали. Еще два раза. Правая рука начинает. Отлично. Последний раз. Теперь переключаемся на левую руку. Левая рука начинает. Вперед. Сгибаем руки в локтях и опускаем. Напрягаем мышцы рук еще пару раз. Еще разок.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 Поднимаем и опускаем. Это прекрасное упражнение для придания плечам наилучшей формы. Еще два раза. Локти поднимаются на уровень плеч. Но ну что, вы готовы сделать еще восемь повторов? Поехали. Локти ведут руки за собой. Работаем плечами. Мысленно представьте себе свои безупречные точенные плечи.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 Right, Отлично, давайте перейдем к работе с бицепсами. Выверните out, гантели ладонями out, вперед. Прижмите локти к бокам и поднимайте гантели, сгибая руки в локтях. Четыре раза подряд, поехали. Бицепсы kind of расположены как раз в передней части really предплечья. Сжимаем руки при подъеме. Работайте над этими you мышцами, more. они того стоят. Не надо слишком so сильно tight. сжимать гантели в ладонях. Отлично, вы готовы Eight. выполнить упражнение 8 раз подряд? Вперед!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 Не опуская головы, становимся на колени. Отложим пока гантели в сторону. Опускаемся на ладони, подтягиваем живот. На счет два мы будем с вами опускаться и также на счет два подниматься в исходное положение. Шея не напрягается, кубок подтянут. Готовы? Давайте сделаем четыре отжимания подряд. Спину держите прямо. Еще пару отжиманий. И последнее.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 More. Еще раз. Вы готовы восемь раз подряд? Тогда поехали. Шея остается нейтральной. Еще четыре раза. Это, Это упражнение, упражнение идеально для формирования posture. правильной Standing прямой осанки. У вас здорово получается. Давайте Let's сделаем this. еще восемь раз.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 Тогда вперед. Осталось more. всего четыре. У вас все получится. Соберитесь силами. Nice Отлично. Заносим руку за спину. Последний and раз. Прекрасно. Back. Теперь можете вытянуться и расслабить спину. Good. Молодцы. Положите руки ладонями вниз перед собой. Медленно поднимитесь вверх, как бы разгибая тело волной.